Всем привет! Вы на канале NBFitness, Фитнес, и с вами я, Бовт Наталья. Продолжаем заниматься дома, и сегодня у нас продолжение рубрики «Проблемные зоны». Сегодня прорабатываем мышцы ног. Эти упражнения помогут сделать ваши ноги более стройными, сильными, подтянутыми. Итак, первое упражнение. Левая нога в упоре, правую отводим в сторону. Делаем три подъема правой ноги вверх. Раз. 2, три, на 4 делаем присед в реверанс. И снова подъем. Раз, два, три, на 4. Реверанс. И так делаем 8 подходов. И раз, два, три, присед. Раз, два, три, присед. Раз, два, три, присед. Раз, два, три. И еще четыре раза. За последним разом остаемся вверху и пружиним ногой. Стоп. Опускаем ногу на ребро. Переносим вес тела на правую ногу. И проворачивая корпус. Подаем таз вперед, вперед, вперед. Еще 4. 3, 2, 1. Сделали вдох, Потянулись вверх. На выдох расслабились. И еще раз. Вдох. Потянули свет. На выдох. Расслабились. Размяли мышцы ног. И делаем то же самое с левой ноги. Сразу 10 подходов вместе со мной. Раз. Два. Три. Присядь. Была. И за последним пружиним. Опускаем ногу на ребро. Переносим вес тела на левую ногу. И снова прокручиваем корпус. Проворачиваем таз вперед. Четыре, три, два, один. Сделали глубокий вдох. Потянулись вверх. На выдох. расслабились, разные ноги. В одну, в другую сторону. Хорошо. И делаем еще по одному подходу на каждую ногу. На правую десять. На левую десять. И вместе со мной. И раз, два, три. Вынесся. Раз, два, три, присед. Раз, два, три, присед. Раз, два, три, присед. Раз, два, три. И еще четыре раза.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 на выдох расслабились разные ноги в одну в другую сторону для следующего упражнения опускаемся вниз на коврик одно колено в упор вторая рука на пояснице живот подтянут на выдох поднимаем прямую ногу на вдох опустили восемь раз семь шесть пять еще четыре живот подтянут три еще один и по три раз два три опустили снова еще два раза. Снова. И на каждые восемь. Головой тянемся в одну сторону. Семь. Ногой в другую. Шесть. 5 Живот подтянут. 4 И по три. Раз, два, три. Опустили. Раз. Два. Три. Опустили. Раз. Два. 3, и снова. Раз, два, три. Последний подход. Восемь. И по три. Раз, два, три. Опустили. Раз, два, три. Опустили. Раз, два, три. И снова. Хорошо. За последним разом оставляем ногу параллельно полу. Удерживая таз на месте, на выдох подаем ногу пяткой вперед. Носком назад. Пятка вперед. Хорошо. Еще. Пяткой вперед. Носком назад. Пяткой вперед. И в исходное положение рисуем круг ногою. 8, семь, шесть, 5. Еще четыре, три, два задержали и снова вперед пятка назад носок пятка носок пятка носок пятка и в исходное положение рисуем круг назад 8 таз держим на месте 7 шесть, 5 еще четыре, три, два. задержали опускаем ногу делаем вдох вытягиваемся в разные стороны и на выдох соединяем локоть колено еще вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Хорошо. Еще так же. Восемь. Опускаемся вниз, ложимся полностью на один бок, поднимаем ногу, приподнимаем И касаемся стопой пол впереди, за спиной, впереди, за спиной Делаем это в два раза быстрее и акцент все время вверх И раз, два, три, четыре, пять, шесть, нога напряжена, семь, восемь 9, 10, 10, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. Задержали. Удерживая стопу в одной точке, собираем колени. Прокручиваем в тазобедренном суставе ногу. Выдох и в исходное положение. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Еще. Шесть. Семь. 8, девять, 10. Оставили. И снова 20 раз, касаясь впереди и за спиной. Раз, два. Акцент вверх. Три. 4, 5, Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. 10, Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. И снова. Раз. Два. Именно колено собираем. Три. Прокручиваем в суставе. Создали нам 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Собираем ноги перед собой. Приподнимаемся на локоть. Нога прямая. Стопа на себя. Слегка пяткой вверх. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть семь восемь девять 10 по три раз два три опустили раз два три опустили раз два три опустили раз два три оставили и маленький круг вперед раз два три 4 5 шесть семь восемь девять десять 10 девять восемь семь шесть 5 четыре Три, два, задержали. Опускаем ногу и еще один подход. Все так же. И раз, два, три, 4 5 6 семь, восемь, 9 10 По три. Раз, два, три. Опустили. Раз, два, три. Опустили. Раз. Два. Три. Опустили. Раз, два. 3. И снова по кругу в обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. Задержали. Хорошо. Согнули ногу. Приподнимаемся. Поставили колено. Поставили ногу и колено отталкиваем в одну сторону, себя разворачиваем в другую. Четыре. Три. Два, один. И все с другой ноги, разворачиваясь на второй бок. Восемь на каждый счет. По три, раз. Два, три, опустили. И еще один подход. Восемь. По Живот подтянут. Головой тянемся в одну сторону, ногой в другую. По три. Раз, два, три. Снова. И последний подход. По семь. По три. Внимаем ногу, удерживаем. Таз на месте, подаем пяткой. Вперед, носком, назад. Вперед пятка, назад носок. Вперед пятка, назад носок. Вперед пятка. И в исходное положение рисуем круг. восемь, семь. Задержали. И снова. Пятка, носок. Таз держим на месте, пятка. Носок, живот втягиваем, пятка Носок, нога движется параллельно полу пятка. И в исходное положение рисуем круг назад Восемь, семь Задержали, опускаем Затем выравниваем руку, выравниваем ногу И на выдох собираем локоть колено. Раз, два вниз, ложимся полностью на один бок и поднимаем верхнюю ногу. Удерживаем ее напряженной и касаемся по впереди и за спиной, каждый раз делая акцент вверх. Раз, два, три, четыре. Задержали. Проворачивая в тазобедренном суставе ногу, собираем два колена, пятку направляем в потолок. Раз, два. Еще десять. Еще один подход. Три, четыре. Задержали, проворачивая в тазобедренном суставе ногу. Собираем два колена, пятку направляем в потолок. Раз, два. Еще 10. Хорошо, за последним разом чуть приподнимаемся на локоть, сгибаем ноги, одну выводим перед собой. И на выдох поднимаем пяткой вверх 10 раз. Три раз, два, три, снова. Еще. Хорошо. Оставили ногу и рисуем круг вперед. Задержали, опустили на пол еще один подход. Десять. О три. Оставили ногу и рисуем круг назад. Восемь. Еще десять. Стоп. Хорошо. Приподнимаемся и потянули.